Здравствуйте, дорогие мои мужчины, которые смотрят меня. Сегодня у нас, как я и обещала, расклад «Как она там в разлуке». Перед тем, как выложу расклад, хотела поблагодарить вас за то, что пишете. Напоминаю, что мне очень приятно и мне очень важно любая ваша реакция. И хотелось бы, чтобы вы поактивнее подписывались, как-то реагировали, да, на мою работу для вас. И, в общем, ставьте колокольчики, комментируйте, ну, вы все прекрасно знаете, все это для вас, по вашим просьбам. Сегодня будет авторский расклад на тему, повторюсь, «Как она там в разлуке». Рас, расслабляемся и смотрим, да, вот вспоминаем свою девочку, смотрим, может быть, на фотографию ее, представляем рядом, вспоминаем самое-самое сокровенное, что для вас. У каждого это свое. Я выложу расклад, а потом буду его комментировать. Для тех, кстати, зрителей, которые писали мне про тайм-коды хорошо, вопросов нет, я поставлю их. Хотя, опять-таки, для настоящих ценителей, да, вот такого плана видео, я считаю, что любую работу нужно смотреть от начала до конца, а не забегать. Если вы хотите, в общем, чтобы расклад для вас работал, естественно, Хотя бы лайк нужно поставить, да? И уж, уж точно посмотреть видео до конца. Потому что если вы просто бегаете по простору интернета, кликаете и смотрите по две минуты, то вы же понимаете, что вы как будто бы себя растрачиваете на бесполезное времяпровождение. Ни один расклад, который вы увидели, он не сработает. Потому что он не посмотрен от начала до конца. Ну что ж... Начинаю я выкладывать. Сегодня у нас работают две колоды. Таро Элен Дуглас и Таро Магия наслаждений. Также я, возможно, возьму, как в прошлый раз, когда я женщин смотрела, колоду Ленорман. Ну, там будет видно. Итак, выкладываю. Ну что ж, наоборот, у нас троечка кубков, ваша девушка очень хочет праздника именно с вами, в данный момент времени она думает, боже мой, как мы давно не виделись. Это я уже точно могу сказать, да? основной аспект, да? основной посыл того, что мы сейчас смотрим на данный момент, очень соскучилась на Пава. Итак, вот это ваша линия, ваше дерево судьбы, как бы, да, ваша связь основная. Здесь как бы подраскрывается, здесь прошлая позиция, позиция настоящего и позиция, ну, как бы, нет, будущего, которое будет вскоре, да. Итак, в прошлом. Ну что ж, карта солнца, старший аркан, я могу вас поздравить, вы для нее единственный и неповторимый. То есть, если говорить о значении этой карты, она, конечно, имеет массу значения, но в данном случае она говорит о том, что вы вот такой вот удивительно красивый человек на белом коне, может, рыцар рыцарь, я не знаю, который... Такой вот он один, понимаете? Один. Это вообще карта, карта нарциссизма, да? Как бы если она выпадает на характеристику какого-то человека, в данном случае отношение ее к вам такое, что вот я этого мужчину, он послан, послан мне как бы небом. Вот так вот я к нему отношусь, как к солнцу. Он солнце моей жизни. Это карта основания, то есть прошлого. В прошлом эта женщина относилась к вам так. Подраскроем эту карту: пятерочка мечей и пятерка кубков. Не хватает э, ощущений. Видите, две пятерки. По нумерологии, две пятерки острая нехватка и в мыслях, и в чувствах вас. То есть вы либо не общаетесь э, в физиологическом плане, ну, что это значит? либо на паузе отношения, либо вы не раскрыты полностью для этой девушки, и у нее происходит момент грусти, печали. Обратите на это внимание, потому что если она вам дорога, да, мы пока не знаем вашу позицию, она здесь будет дальше видна, мы не знаем вашу позицию по отношению к этой женщине. Какое вы место занимаете, да, кто она для вас. Но если говорить о ней, у нее есть некоторые сомнения по поводу вас, почему вы не проявляете свою нежность к ней. Пятерка мечей говорит о том, что ну, ей тяжело, ментально прежде всего, и в сердце тоже. Тоска, есть какая-то тоска что ли, да? развейте ее тоску. В настоящем, что у нее, десятка пентаклей. Ну что ж, в настоящем она, во-первых, она не унывает, она сама по себе очень самодостаточный человек, обладает массой ресурсов. Кстати, здесь уже видно, проглядывается, что она для вас очень ценна. И вы ее считаете достаточно... Сейчас я подумаю, считаю то, что вы не думаете. Да, вы ее считаете своей будущей избранницей. Хотя думаете об этом только сейчас и совсем недавно, сравнительно недавно стали так думать о ней, да? Вот если все настрои эти карты. Но на данный момент времени вы очень серьезно стали к ней относиться. Возможно, разлука так влияет на вас. Давайте подрастроим эти карты. Да, вы очень стремитесь к ней. Восьмерка жезлов. Вы стремитесь. Ваша жезлы направлены. Опять-таки, троечка жезлов говорит о том, что и она имеет э, посыл побыстрее встретиться, и вы, вот ваши кораблики здесь хотят встретиться в этом пространстве. Море. Я уви, уверена, что у вас обоюдное желание друг к дружку, друг дружки. И э, то, что было, может быть, в прошлом какие-то были уколы, да по пятерке мечей, какие-то вы приносили друг другу, болезненное что-то было у вас в отношениях. Не будем даваться туда. Я уверена, что вы пересмотрели все эти позиции, чтобы их больше не допускать. Я вижу, что в разлуке ваши чувства возросли восемь раз, если так можно образно сказать. Настолько сильно вы друг друга сейчас желаете увидеть. Не просто увидите а по десятке пентаклей выстроить отношения совершенно на серьезном новом уровне. Да, девятка кубков, смотрите, девятка кубков исполнения вашего желания. Вы очень мечтаете побыстрее, чтобы это исполнилось. А что такое девяточка кубков? Бесконечность любви. У вас не просто чувства выросли, вы поняли на каком-то... Интуитивном глубинном уровне, что вы не зря встретились. Девятка мечей говорит о том, что вам тоже очень тяжело. И ей тяжело и вам тяжело. Тяжело вам друг без друга. В голове происходит постоянно прокрутка по девятке, да, девятка прокрутка мыслей как бы, чтобы быстрее бы, вот, вот этот момент у вас у обоих он есть. Я очень рада это увидеть. Ваши карты, они синхрон... Ну, понимаете, они в одной пульсации бьются. Сердца ваши, они постоянно в одном ритме. Вы мож... Между вами может быть разлука длиной большое количество времени, либо расстояние может быть большое. Может быть, кто-то в разных странах живет. Но вы постоянно хотите соединения. Ну что ж, давайте посмотрим, к чему приведет, да? Вся эта история, что у вас в будущем. Я очень рада, Паш Пентакли. Основная карта это говорит о начале того, что вы э, уже в физическом мире, да, не в том, в котором вы сейчас находитесь, в ментально-чувственном, физическом мире, вы соединитесь. Пентакли, у вас уже будут земные какие-то общие... Э, общие переживания будут, то есть вы будете вместе. Паш – это начало, у вас такая, знаете, ну у девушки в основной вашей, у нее более, скажем, наив... ну, не то что наивная, у нее более к вам такое искреннее отношение. Вы, наверное, мужчина постарше и, скорее всего, более, по, судя по девяточке, ничей. <coughs> Вы прошли больше испытаний в жизни. У нее была пятерка мечей, у вас уже девятка мечей. Вы много чего повидали в этой жизни. И сейчас как никогда стали ценить да, вот отношения, искренние отношения к вам. Вы мечтаете об этом союзе. А Паш Пентакли говорит, что девушка ваша, она тоже. Она тоже как раз именно об этом и мечтает. Ну, а карта «Мир», которая выходит сразу возле пажа Пентаклей, говорит о том, что да, вы соединитесь. Это лучшая карта в колоде Таро – Тройка Пентаклей. Позапрошлом раскладе мне тоже выходила на отношения Тройка Пентаклей. Я более детально раскрывала там эту карту. Сейчас я пару слов скажу о Синастрии, да, высшие силы очень сильно хотят, чтобы вы соединились. Они высылают вам защиту, поддержку, убирают какие-то негативные воздействия от чужих других людей, которые против вашего союза. Здесь есть многие пары, которые смотрят не в совсем простых ситуациях жизненных, да, вот этот расклад. Высшие силы на вашей стороне, они знают, что вы друг для друга очень многое значите. Карта мира указывает на то, что все четыре стихии за вас, потому что ваши сердца уже соединены. Десятка пентаклей в центре расклада на позиции, что происходит в данный момент, дает гарантию того, что между вами, возможно, семья, и не просто семья, она будет очень счастливой. Возможно, вы находитесь в каких-то фигурах сейчас многоугольных, но подумайте, что для вас важнее. Каждый выбор делает сам. Но опять-таки, если мы смотрим на эту девушку, то у нее внутри к вам безграничное доверие. Это то, что я вижу по этим картам. Вы для нее солнце. Я вижу, кстати, что она для вас тоже солнце. Почему я так говорю? Да потому что она для вас девятка кубков. Девятка кубков – это мечта вашей жизни. И карта Мир. Вы находитесь в своем собственном мире, где бы вы ни находились, на каких больших расстояниях, на каких, не знаю, ситуациях сложнейших жизненных. Вас всегда двое. Вы просыпаетесь, вас двое. Вы засыпаете, вас двое. Да, ваши тела не вместе. Но тройка пентаклей говорит о том, что вы соединитесь да, вы будете строить эти отношения. И это будет в ближайшем будущем. Давайте еще две карты раскроем. Девятка пентаклей. Смотрите, как интересно. Девятка мечей, девятка кубков, девятка пентаклей. Девятка ⁇ это конечная, как бы бесконечная... Ну вот как вам объяснить? Это саморегулирующая себя система. Вы очень ценны для этой девушки. Сама девушка, эта девятка Пентакли, по умеренности она вас очень давно ждет. У вас в отношениях мало что происходит, но она вас ждет. Она уже обладает какими-то пониманиями глубинными что ли в жизни, несмотря на Паш пентаклей она научилась ценить и терпеть любые обстоятельства да, по карте умеренности, чтобы вот эту девяточку пентаклей, как вам сказать, девятка пентаклей – это показатель очень стабильной женщины, стабильной энергии женственности, какого-то постижения мира собственным путем. Когда человек становится самодостаточен, и уже независимо от мнения социума, от каких-то поведенческих глупостей, которые мы наблюдаем, да? когда человек ценит то, что здесь и сейчас, когда живет своей жизнью, а не жизнью других людей, когда он способен сделать правильный выбор, отстоять этот выбор, когда он способен привносить созидание в то, что он живет, как он поступает, что он делает, выстраивает, выполняет какой-то что ли, элемент тыла, опоры для другого человека. Вот это все девятка пентаклей. Вот и вы для нее тоже девятка пентаклей, потому что карта умеренности рядом. Умеренность — это когда мы с одного сосуда в другой переливаем без, без потерь. Понимаете, эту энергию, когда она саморегулируется между вами. Да, у вас был, был в прошлом пятерка мечей, кто-то кого-то подставил, были какие-то непонятки, были, может быть, люди, которые наговоры какие-то делали на вашу пару. Я не знаю, тут, знаете, эту карту можно, если захотеть, да, если расклад продлить на час то можно раскрыть эту карту, что именно. Но так как расклад общий, я не вижу смысла этого делать. Но они были у вас, эти ситуации, вы с ними справились. Вдвоем, несмотря на то, что вы в разлуке. Будущее у вас фееричное, не просто блестящее, оно у вас с огромным... А, здесь много старших арканов, здесь самые лучшие карты для отношений. Во-первых, женщина желает с вами быть, она хочет быть с вами в празднике. Она вас видит своим таким солнышком, знаете, вот таким вот человеком, который приносит только радость. Она не помнит, даже если какие-то были нюансы, она не помнит их, потому что она умеет прощать. Вы, кстати, тоже научились этому качеству а, в настоящем. Не могу сказать, что вы в прошлом таким были человеком, но в настоящем разлука на вас повлияла. Хорошо, давайте посмотрим... По колоде магии наслаждений, что у нее сейчас внутри на чувственном таком экстатическом уровне к вам, насколько она вас желает. Я уверена, что все мужчины жаждут понять, что будет с этой девушкой дальше, да, как ее, в каких отношениях, чего ожидать на таком эйфорическом уровне да, с девочками. Если для вас это важно, пожалуйста, подумайте о ней. Представьте, может, в каком-то каком антураже, да, который вам нравится. Ну что ж, десятка чаш. Ваша девочка вас желает максимально, максимально как мужчину, потому что десятка чаш – это самое большее количество чаш любви, которое здесь есть в колоде. Вот туз-чаш – это начало, а десятка чаш – это уже, знаете, как когда люди были на вершине экстаза. Вот она хочет с вами этого. Здесь идет на королева жезлов. Королева жазлов – это страстная натура. Скорее всего, ваша женщина, она очень страстная в кровати, в ваших мечтах. И оно так, в принципе, и есть. Потому что, если бы это была женщина с другой энергетикой, она бы выпала как королева мечей, либо еще кто, но уж точно не Жезлов. Жезловая королева это королева, которая любит физиологический аспект любви не меньше, чем романтический аспект. Я думаю, каждый мужчина сейчас меня понял, и вас можно поздравить. Почему? Потому что Сейчас такое время странное, что таких женщин очень мало, такой энергетики у женщин очень мало. Даже если женщина такой родилась, то ее забивает общество под рамки, и она начинает стыдиться своей сексуальности. Так вот ваша женщина, вот эта, которую, на которую вы смотрите, у нее как ни странно в разлуке с вами эта энергетика стала возрастать. Об этом мне говорят, собственно, все эти карты. Потому что она превратилась из пятерки кубков. Представляете, что такое пятерка кубков? Это в два раза меньше. Она превратилась в десятку кубков. При этом вы даже не виделись. Так что, может быть, она помудрела, не знаю. Может быть, может быть она что-то поняла для себя. Может быть, вас под каким-то другим углом увидела. Я думаю, что мужчина, который сейчас меня смотрит, он, наверное, очень счастлив встретить такую женщину. В общем, король чаш для нее. Вы поняли? Король чаш – это любимый мужчина. Вот он. Она хочет вот так вот, вот так вот быть рядом с вами, как на этой карте. Давайте посмотрим что-нибудь более такое... Ну, что сейчас выпадет на картах Ленорман, да? Какие, может быть, советы для вас? Хочу более детально вам помочь прочувствовать, да, вашу девочку. Может быть, стоит как-то на что-то обратить внимание, либо еще раз подтвердить эту неземную картину, которая выпадает редко. Удивительно, сегодня выпала Удивительнейшие карты на избранницу, на вашу. Да, ей тяжело. Ей тяжело ментально выдерживать расстояние. Сроки. Возможно, сроки. Возможно, вы давно не виделись. У кого-то это 9 месяцев. У кого-то... Ну, в общем, давно вы не виделись. Возможно, были какие-то испытания, связанные с другими людьми. То есть не связанные с вами, но они отразились на ее, ну как сказать, на ее здоровье, что ли, ментальном. Ей стало очень одиноко. Здесь тоже это есть. Выпала карта мужчины, причем мужчины сексуального. Здесь две такие карты, вернее, два сертификатора мужчин. Но выпал именно тот мужчина, который ночной. На данный момент времени в разлуке она думает о вас и о близости с вами больше карт нет смысла вытаскивать из этой колоды потому что когда выходит сам синтификатор это говорит о том что основное что вам нужно знать вот в этой карте вы для нее герой Герой ее жизни, герой ее снов, герой ее представления о вас. Вот в этой карте. Карта мир, карта девятка пентаклей, девятка кубков, десятка кубков, король чаш, карта солнца, восьмерка жезлов, тройка жезлов. Удивительно. Но все это в одном раскладе. Ну что ж, дорогой, любимый, чей-то мужчина, <къем> я думаю, я вас окрылила, буду ждать от вас ответной реакции, Рассказывайте о своих счастливых историях, о своих встречах. Я была очень рада соединить эти сердца сейчас здесь. И что вы, такой <къем> любимый, неповторимый, для нее смогли через этот расклад почувствовать это. Спокойные вам ночи или неспокойные, в общем, я имею в виду мысли, и желаю вам воплотить все то, что здесь было. Всего доброго. До свидания.